Мужиками и мясоедам, всем огромного сибирского здоровья. Сегодня я представляю вам пилотный выпуск Сибири Beer Коч Kitchen. И сегодня мы будем жарить мясо. На повестке дня мраморная говядина, а именно стейк Святой Марии. В каждом городе сложно найти мраморную говядину, но мне в этом плане повезло. Я нашел... В городе Сургуте хорошего поставщика мраморной говядины именно мистер Смит. Давай попробуем приготовить сибирские брутальные стейки. Мясо поставляется в вакуумных упаковках, очень удобных. По разморозке ни в коем случае не размораживать такие вещи в микроволновой печи. Лучше всего размораживать в данном случае натуральным образом. То есть взять, поставить какую-нибудь кастрюльку, положить мясо и оно, естественно, через несколько часов отморозится. Вот, начинаем скрывать, аккуратненько вскрываем, достаем мясо, вот такое оно, достаточно приятное, очень приятно держать кусок мраморной говядины в руках. Обязательно перед приготовлением нужно мясо промыть. ну а теперь давайте расправимся с этой говядиной. она настолько огромная что не умещается на моей доске поэтому будем сразу же откладывать режем такие хорошие кусочки размером в 3-4 сантиметра то есть такими полосочками и сразу же откладываем их в емкость мясо режется легко оно видно что молодая а теперь мы режем лук мужики не плачут, когда режут лук они сдерживают свои скупые слезы и плачет только при просмотре титаника что могу сказать по вообще мясу как таковому то есть мужчина должен съедать в среднем от двух с половиной до 5 килограмм мяса то есть это именно мужчина который занимается усиленными тренировками то есть, если он хочет достичь какого-то результата или хочет, чтобы его организм хорошо функционировал, он обязан налегать на мясо. То есть это не обязательно должна быть говядина, но, конечно, лучше всего говядина. И никакие полуфабрикаты не должны присутствовать его в рационе. Приступаем к мариновке мяса. Ух мы мелко порезали, кинули также в эту же емкость, мешаем, желательно немножко слегка прожимаем мясо вместе с луком, чтобы Мясо впитало его в сок. Очень приятное мясо, очень приятное. Уже аж текут слюни, хотя оно еще не готово. Теперь добавляем уксусную кислоту. То есть это лимонный уксус, можно добавлять по вкусу. То есть я, например, добавляю очень много. Лучше всего для мариновки использовать при приготовлении мяса уксус. Гранатовый сок, э -э -э, винный уксус, ни в коем случае не столовый, потому что столовый очень сильно забирает свои соки. Кстати, можно в томатной пасте, но если вы ведете здоровый образ жизни, то это не подходящий для вас вариант, хоть и очень вкусный. Теперь добавляем соль и перец по вкусу. Соли много не добавляйте, если вы, конечно, не влюблены в кого-нибудь. Я смешал красный и черный перец. Не люблю заморачиваться. Обожаю, может, что-то и острее, но обычно стараюсь добавлять по мере. Ну мешаю, чтобы просто не заморачиваться, не доставать одну. Один пакетик, второй пакетик. Поэтому я сразу замешиваю два в одну перечницу. Теперь мы все это смешиваем еще раз. Также прожимаем. А теперь оставляем мясо в спокойствии на 30 минут. В качестве эксперимента мы попробуем сделать следующее. Два кусочка мяса мы оставим не избитыми. Два кусочка мяса мы промучаем размягчителем мяса. Очень интересная вещь. Взяли ради интереса в ленте. Сейчас попробую с двух сторон. Очень приятно. Так, теперь по других кусочках мы уработаем молотком. Второй. Для чего я так мясо обрабатывал? Я хочу посмотреть, насколько оно получилось мягким и сочным. Из вот этих трех видов незамученное мясо и мясо которое мы промучили вначале размягчителя мяса. и третий вариант это мясо которое мы обрабатывали молотком теперь мы все плавненько выкладываем на гриль Сейчас мы подождем, пока мясо приготовится. По времени готовности займет от 15 до 20 минут. Все зависит от мощности вашего гриля. Гриль приучает реально к правильному питанию. То есть, например, я привык уже к грилю и не могу сказать, что вот прям вот он мне надоел. На самом деле, наоборот, я от него кайфую. То есть, любое мясо, которое в нем готовлю, оно получается сочным, особенно рыба. Я не любитель рыбы как таковой, но когда ее правильно промаринуешь в лимонном соке, она получается очень мягкой. Так говядина вообще просто настоящего слада. Поэтому советую вам приобрести гриль. Цены сейчас очень доступны. Разная ценовая политика от 2000 и выше. Есть со съемными панелями, есть со встроенными. У меня панели съемные, то есть я приготовил, сразу же их помыл. И в принципе не занимает особого труда. То есть, в домашних условиях можно готовить вкусное мясо, похожее на шашлык. Пока готовится мясо, я расскажу пару слов о его качестве. Идеальная мраморная говядина должна быть с прожилками. В ней не должно быть лишней жировой прослоечки, потому что она мраморная. То есть Здесь политика в том, что говядина сама питается на чистейших лугах, и, соответственно, у нее достаточно хорошие генетические данные, которые не дают ей откладывать лишнюю жировую прослойку. А по качеству в ней не должно быть очень много жил, то есть это самое важное. То есть если большие уплотненные жилы, то это уже перед вами достаточно некачественный продукт, который представляет из себя уже старую корову. Мы пришли покупать качественный продукт из молодого теленка а Ответственные поставщики должны вам предоставить медицинское свидетельство По которому вы сможете определить, насколько качественный продукт и вам не дурят голову Мистер Смит мне предоставляет, это с каждым новым заказом Я очень доволен и уже не сомневаюсь в их продукции Поэтому, если вы живете в Сургуте У вас есть прекрасная возможность попробовать настоящую мраморную говядину от ваших земляков. Мужики, не мужик тот, кто не ест мясо. Какое мясо и без пива? Ну, пробуем мясо. Какое из них получилось лучше. Отрезаем по проживочкам. О. Как мед. Легко пережевывается. Или это маринад, или это мясо. Но я склоняюсь больше к тому, что это такое само мясо изначально. Попробуем теперь кусочек, который я обработал молоточком. По вкусовым ощущениям мясо, которое я обработал молоточком, получилось чуть нежнее. В него впитался лук, лимон и специи. Теперь попробуем кусочек, который мы сделали размягчительным мясом. цвету все то же самое, по вкусу. М -м -м. Вот это совершенно другое дело. По вкусу она лучше всего. Настолько размягчитель хорошо сделал так, что мясо получило все необходимые ингредиенты. Это лук, лимон, перец, соль. Все идеально, достаточно сочетаемо. Но даже и без этого мраморная говядина просто бомба. Хочу сказать спасибо мистер Смиту за предоставленную возможность вкусить мраморную говядину. Для тех, кто интересуется, ссылочка в описании. Заходите, регистрируйтесь, много интересных вещей. С вами был Евгений Беловал. Всем остальной мотивации. Ешьте мясо, мужики, пейте пиво, качайтесь и растите.